в первую очередь надо раздеться и подойти к зеркалу и покрутиться, посмотреть, что же во мне не так, честно только, составить список, что не так, где прибавить, где убавить и заняться этим, то есть свое тело привести в порядок. Любая вот измена мужчины должно должно женщину подтолкнуть к работе над собой, не, в, не впадать вот в этот процесс психологический такой, рвать волосы на себе, ну и так далее, там устраивать скандалы, это все пустая потеря времени, энергии и здоровья. Нужно сразу четко сказать, стоп. Значит, мир показывает мне, этот мужчина показывает мне, что во мне что-то не так. Так что во мне? Тело посмотрели. Так, оделись. А как я одеваюсь? Да, тоже есть проблемы. Тоже списочек составили, что нужно сделать. Дальше. А дальше посмотрели. А как я хожу? А как я говорю? А как я с ним вообще разговариваю? При казном, в таком тоне это одно или я ласково нежное другое даже такой простой простой тест когда мужчина вот мужчина это вам на, на заметку когда женщина часто вот показывает пальчиком вот так так так будьте осторожны за этим пальчиком стоит какая-то жесткость какая-то воля какая-то самоуверенность которая с которой можете столкнуться и и не преодолеть это, но в то же время милые женщины, у кого вот пальчик торчит всегда, пожалуйста, займитесь собой. Я знаю реальную женщину, вот так вот, он бизнес бизнесом, она такая, там такая, такая, и у нее все время палец туда-сюда ходит. И вот мы сидим с ней, я, она так палец выставит, я палец беру ее, загнул, говорю, хочешь быть счастливой? Что больше он не торчал. И вы знаете, на следующий день мы с ней встречались, и потом я больше ни разу не видел, чтобы она палец этот То есть она настолько четко начала это осознала, начала с собой работать мало того, она вдруг села, села, спинка прямая. И больше никогда я не видел вот эту, какую-то такую э, согнутую спину, расслабленную, она все время вот так вот, это... и у нее, кстати, Моментально изменился круг мужчин, и пришел тот мужчина, который вообще супер, действительно супер. Ей оставалось только чуть-чуть над собой поработать, и все состоялось.